Ну вот то о чем По телевизору все время говорят в новостях Прибыли на место тушения пожара Не проехать Сильное задымлено, к сожалению, не видно Вот машина мешает владельца Никак не проехать Не с этой стороны Не с этой стороны, там подвал тоже мешает Вот так вот и помогай людям как помочь, если условий никаких нет? Во двор даже не проехать. Куда вот и одевать?